Добрый день, меня зовут Евгения. По образованию я врач, но в настоящее время домохозяйка. Интересно то, что Виктор Петрович сам по образованию врач, это мне дало убеждение в том, что это не просто какая-то псевдонаука. Из курсов он нам дал информацию о том, что и правда это уже достаточно хорошая методика, в плане того, что она получила лицензию. В скором времени это направление звукорезонансной терапии станет уже как... Направление в восстановительной медицине. Я обучалась для того, чтобы, конечно же, применять знания, потому что я интересуюсь восстановительной медициной и профилактической. Как бы считаю, что самая основная деятельность медицины должна идти на профилактику и реабилитацию. Вот. И поэтому я прошла курс обучения и планирую распространить свои знания на практике среди знакомых и помогать людям, как любой врач, желающий помочь. Человеку восстановить здоровье не при помощи лекарственных средств, а при помощи естественных возможностей организма, которые вот с помощью звука балансируют организм и дают организму возможность самовосстановиться. Да, я приобрела набор, Виктор Петрович помог мне в этом. И начнем работу. Надеюсь, что у меня будет хорошая практика. и в дальнейшем я смогу совершенствовать свои знания, более глубоко это изучить еще, еще больше в это погрузиться и а, помочь как можно большему количеству людей. Это сто ну, 100% это, да, это работает.